Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Миша, и вы на моем канале. Я нахожусь на речке Днепр, в заводском районе города Запорожье, и сегодня я вам расскажу про Павакичкас. Погнали! Павакичкас это северный и вобережный. Жилмассив города Запорожья, который входит в заводской район нашего города. Бывшая деревня. Это украинское название деревни Маркусова. По фамилии одного из владельцев деревни Эмаха. Первого предводителя дворянства Александровского уезда. В 1902 году на территории района был введен в эксплуатацию Кичковский мост через Днепр, верхний ярус которого был предназначен для железнодорожного транспорта, а нижний для Гужевого. В 1920 году мост был взорван. А в 1921 году восстановлен. А в 1931 году демонтирован. Сооружение Дни прогресса в 1927 по 1932 годах произвело к затоплению баллов Асаклорова и кич Кичкосной и, воз и воз возникновению полуострова, на котором было создано рабочее посеяние. В те же года... Был построен ряд больших промышленных предприятий, которые создали протяженную промышленную зону, отрезавшую от центра города. Ну, Во время создания строительства Днепрогресса всего палакичка э, было затоплено. Теперь то, что касается речки Днепр, Днепр это вторая, это самая большая речка Украины. Она начинается с России, протекает через Беларусь и заканчивается в Украине, впадает в Черное море. В Украине очень много гидроэлектростанций. Самое известное это в Запорожье, Данипрогресс. И это самая большая плотина в нашем городе, Запорожье. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Смакоик ТВ, всем удачи и всем пока-пока!